Эй, hey, друзья, всем привет, с вами Банан Иван. Uh, и сейчас я вам готовлю представить два оружия, которые стреляют. И только, ну, пока что сейчас только у одного есть свой звук. Давайте приступать. Смотрите, сейчас вы можете наблюдать перед собой М4А1. Uh, она стреляет, то есть все дела, видите, есть свой звук. Вот стрелы пропадают, но а, эти стрелы я потом сделаю невидимыми. Вот, тупо мы можем стрелять. А, сейчас сделать чуть, чуть потише. Вот, то есть мы стреляем. Смотрите, вот у нас а, сейчас начнется перезарядка, да? Вот звук есть перезарядки. Оп, 30 патронов. А сейчас смотрите, у нас патрон получается в патронике нажимаем на перезарядочку, видите, у нас затвор не передергивался и у нас патрон остается в патронике. Так вот, друзья, смотрите, то есть он стреляет, будет наносить свой урон, вы понимаете, то есть реально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь выстрелов нам нужно для того, чтобы убить данного крикера. Капец, все и он умер, ё мое. Давайте-ка переходить к следующему оружию. Ну, а следующим оружием у нас будет автомат Калашникова 12 -го, э, года. А, вот только посмотрите, какой он красивый. Планка Пикатинни, все дела, ё мое. Вы только взгляните на это чудо. А, пока что у него звуков нет. А нет, есть. Прикиньте, да? Вот, но я потом все заменю, и у каждого оружия будут а, свои отдельные звуки. Вот. А, то есть тут все то же самое работает. То есть э, нажимаем на буковку F, и у нас происходит а, неполная перезарядка. То есть у нас, соответственно, патрон оставался в патронике. А, вот. Ну чё, ребят, с вами был Банаван. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот. Всем удачи, всем пока. Приходите на мои стримы.